ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА <связывание> <связывание> <клышко> Что такое? Что случилось? Подожди-ка! Я знаю, где Канамори. Что случилось? Дело в том, что Канамори мой новый кузнец. Хочешь, поищем их вместе? Почему ты так заботишься о других людях? У тебя что, своих нет дел, что ли? <связывания> Незуко, ты проснулась! Проведаем Хаганызуку вместе Я встречался с ней раньше Она и раньше была такой Что в таком месте может делать демон? Дыхание тумана это стиль. Погановить. Пожалуйста, хватит! Немедлительно! Этот он демон убил множество людей! Киноками Кагура! Как ее Я попал? Почему он не сражается? <связи> Ты превращаешься в демона! Прекрати! <связи> Кото, не расслабляйся! Улетел, как пушинка. Снова. Нам снова нужно обезглавить их одновременно. Этот посох. Плохо дело. Кто-то. На крыше. Значит, в одного не попал. Гения нет! Несмотря на мощь твоего оружия. Этот демон совершенно не боится обезглавливания. И регенерирует они быстрее. Может, дело в их атаках? Этот демон умеет летать! Значит, у всех разные способности. Такой слабый, так грустный. Просто восхитительно. давай же поднимайся вставай вот черт их становится только больше тоже же имя Вот как это рабыха атаки не так сильны. Откропи все кровью и злей ее еще больше. <связь> После <связь> тебя. мое копье застряло Как ты мог так подставиться и Как печально что ты не мог умереть сразу. <связывая> Чёрт! Что происходит? Почему он до сих пор жив? Ты мне больше не интересна, малышка? <связывая> Быстро! Что же делать? Думай! Так ты наконец умер? Меня зовут гения Шиназугала. Это имя человека, который тебя прикончит. получится это возмутительно возмутительно <связь> Он уже оправился. Да, мне, а! а! а! Мальчишка. Незуко, прекрати! Пальцы отрежешь, Незуко! Прошу тебя, хватит! Его цвет меняется! Он взлетал ее кровь! Красный клинок! Пламенный обжигающий клинок. Они словно сливаются воедино! Киноками Кагура! Дракон!